Всем привет, с ромашкой и васильками я вас уже знакомила. Сегодня самая приятная часть. Сборка большого букета полевых цветов. Теперь обо всем поподробнее. Останавливаться на производстве бутона не вижу смысла. Если вы смотрели мое видео с васильками, то сделать бутон не составит никаких проблем. В композиции я использовала металлопластиковые трубы. Диаметром 20-26 мм. В большое ведро с помощью цемента закрепила три трубы диаметром 26 мм, высота труб 1,5 метра метр восемьдесят и 2 метра. И одна труба диаметром 20 мм, ее высота 1 метр 20 см. Затем к трубам с помощью горячего клея. И хорошей липкой ленты типа скотч я добавила несколько дополнительных труб предварительно сплющих молотком примерно 10 сантиметров от края для ответвления я использую трубы диаметром 20 миллиметров не очень красивые перепады вместе стыковки труб сгладила остатками от бумаги и скотчем чтобы трубы стали зелеными, их, конечно, можно было бы покрасить, но я предпочитаю сделать все одним материалом, поэтому нам понадобится бумага зеленого цвета в тон бумаги чешелистиков. Отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученный отрезок предстоит разрезать на ленты по 3 сантиметра каждая бумага предстоит обернуть каждый стебель раньше для фиксации я использовала обычный пва клей но потом от него отказалась гофрированная бумага меняет свой цвет в местах нанесения клея поэтому берем клеевой пистолет и вперед Небольшое затруднение могут вызвать места стыковки труб. Здесь одно правило. Сначала обертываем от стыка мелкие трубы, а затем только крупную трубу с заходом на место стыковки. Если стыковочная обмотка не удалась, не расстраиваемся, все исправит листья. Для листьев использую бумагу того же цвета. От рулона отмеряю 7 сантиметров и заворачиваю столько раз, сколько должно получиться листьев. Свернутый рулон зеленой бумаги сразу не разрезаем сначала вырежем острый кончик листка так мы получим дополнительные листья меньшего размера а затем можно прорезать рулон с обеих сторон если в процессе сборки появится желание добавить листьев всегда можно нарезать еще все подготовительные работы проведены можно начинать сборку. Моя летняя композиция практически готова. Осталось задекорировать ведро и бетонное основание. А на сегодня у меня все. Радуйтесь сами. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи. Пока-пока.